в кабель, это да сегодня суббота там либо пиво закончилось либо в очередь а в очереди я сдохну сейчас мы ж фронтовики архипыч ордена Нам теперь очереди по закону не положено Вообще-то здесь очередь, пацан. Восемь бутылок жигулевского, пожалуйста, и пачку Слушайте, Слушайте, сказали, здесь очередь. Охомел совсем, что ли? Извините, э -э, имею право. Изобразие. Вообще-то мой батя за этот орден под Берлином два раза в танке горит. <Слышко> Награды на тряпки американские вешать. Их не бить, их убивать надо. Синок. И где они их берут-то? Что у спекулянтов. Вы что, я с Афгана! Да хватит, хватит. И что ты там делал в Афгане? Воевал! И за что ты там воевал? За победу! На улице его. И что, что, победил? Чего сразу-то не показал? Не успел. Все. Поиграли во фронтовичков? Хватит.